Внеземные цивилизации существуют? Мы ищем тех, у кого другая история, кто жил вообще не так, как мы на Земле. Сибирь под покровом Смолы. Поесть в главном здании Казанского университета? Да легко. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Виктория Бояренцева. Почувствовать себя ученым может каждый, кто исследует окружающие явления. Так зарождается любовь к познанию и науке. Ученые не столько профессия, сколько философия жизни. Исследуют за ней не только опытные сотрудники лаборатории, но и школьники. Как подрастающее поколение погружается в научную среду, расскажет наш корреспондент. В лицее имени Лобачевского Казанского федерального университета состоялись тематические уроки в честь Российского дня науки.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 Регина Табрисова, Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. О жизни на Марсе и не только студентам Казанского федерального университета 9 января рассказал известный астроном Владимир Сурдин. Подробнее в своем сюжете расскажет наш корреспондент.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 Кафе ⁇ Лоза ⁇ возвращается в стены Казанского федерального университета. Подробнее наш корреспондент Регина Табрисова. После долгого перерыва в два года кафе ⁇ Лоза ⁇ возобновило свою работу в главном здании Казанского федерального университета. Пауза была необходима для улучшения оборудования и перестройки помещения. Там само здание кухни было изменение, как бы само собой, там э, оборудование было поменено, там много чего.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 И само собой суп, харчок. Цены тоже вполне приемлемы.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 Фарид Захитаглы, Универньюз. В Сибири с начала февраля действует режим неблагоприятных условий. Или, как прозвали его жители, черное небо. Красноярск, в свою очередь, возглавил рейтинг городов мира с наихудшим воздухом. Насколько сложна ситуация и каковы пути ее решения, разбиралась наш корреспондент.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 В молодежном центре НУР руководитель регионального отделения российского движения детей и молодежи Движения Первых встретился с представителями молодежных объединений. Подробнее в нашем сюжете. 7 февраля в молодежном центре НУР состоялась встреча помощника Раиса Республики Татарстан, руководителя регионального отделения российского движения детей и молодежи Движения Первых Тимура Сулейманова со студентами набережно Челнинского института КФУ и представителями молодежных объединений. Вообще Движение Первых сейчас это такая организация, где школьники, также студенты, студенты СУЗов и ВУЗов а, могут развиваться в разных направлениях. И также ребята, которые занимаются в общественных организациях. Они также могут вступить в движение первых, независимо от того, что они где-то уже состоят. И это отличная площадка для развития. Ключевой темой встречи стало развитие движений среди молодежи. Тимур Сулейманов вместе со студентами обсудили принципы и миссии движения среди молодых поколений, возраст участников и прочее. Оно позволяет юным умам развиваться в науке, творчестве и других направлениях. Студентов это отличная возможность стать наставниками, стать, наверное, такими братьями и сестрами для ребят, которые себя, хотят развиваться в науке, в творчестве, очень много направлений. И как раз таки мы в качестве студентов, если мы сейчас говорим про ВУЗ, то мы можем стать наставниками. Движение первых – это молодежное движение в России, созданное 18 декабря 2022 года по инициативе властей страны для воспитания и организации досуга подростков и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей. Тагмина Мадатова, Универ Ньюс.